Первым делом необходимо приготовить а, тесто на блины. Вы можете воспользоваться вашим обычным, любимым, проверенным а, рецептом блинов. А можете воспользоваться тем, который предлагаю я. Я сделаю блинчики заварные. Для этого всю подробную рецептуру я оставлю в описании под видео. Для этого к блинчикам я добавляю соль и сахар. Сюда же вливаю молоко. И всыпаю сюда муку. Тесто делаю немножечко гуще обычного, потому как мы его потом будем разбавлять уже кипятком. Добавляю понемногу муки и смотрю по консистенции теста. Так как эти блинчики у меня не сладкие, я сюда ванилин не ложу, они же будут у меня с начинкой. Поэтому если вы будете пользоваться для сладких начинок таким, таким рецептом, то, конечно же, в эти блинчики можно положить ванилин. Тесто получилось гуще, чем обычно. Сейчас я сюда вливаю кипяток. Вливаю тесто кипяток и продолжаю помешивать, довожу тесто до более жидкого, однородного состояния. И при помощи поварюшки я проверяю, насколько оно нужной жидкой консистенции жидких сливок. Вот такое достаточно жидко. Однородной консенсации должно получиться тесто. Осталось тесто только влить растительное масло. Вот, посмотрите, должно получиться однородное, достаточно эластичное тесто без комочков. Смазываю сковородку растительным маслом или, как в данном случае у меня, кусочек сала. В дальнейшем сковородку я смазывать не буду, так как масла растительного достаточно в тесте. И вливаю сюда тесто. Тесто стараюсь наливать ровно по центру и прокручивая сковородку, распределив его по кругу. Блинчики мои уже готовы, и теперь необходимо подготовить начинку. Для нее мне понадобится лук, грибы, куриная грудка, небольшой кусочек сыра. Также мне понадобится вот такая сыр-косичка, который я буду связывать мешочки, Растительное масло, соль и перец по вкусу. Первым делом луковицу я нарезаю на кубики. и Буду обжаривать ее на растительном масле. Грибы тоже мелко измельчаем кубиками. Куриную грудку также нарезаю на кубики. Загретую сковороду, вливая растительное масло, перекладываю туда лук и обжариваю до слегка прозрачного состояния. Видно, что лук вот стал уже прозрачный. Сюда же я добавляю грибы и обжариваю их, чтобы выпарилась лишняя влага. Крышка накрывать не буду, помешивая буду обжаривать. Выкладывая грибам куриную грудку и помешивая, обжаривая до готовности. В процессе жарки мы обязательно посолим и поперчим. Попробуем, накрывая крышкой и обжаривая до готовности. Примерно 10-12 минут. Моя начинка уже готова. Я обязательно попробую еще раз на соль и перец. Так, ну что, блинчики у нас уже готовы. Начинку я обжарила. И сыр я тоже натерла на крупной терке. Сейчас будем выкладывать в центр блинчика начинку. Начинки много не ложите, так что блинчик можно было завязать. Немножечко. И сверху посыпаю сыром. Собираю все это мешочком. И связываем как раз вот такой ленточкой из сыра. Лишние кончики можно отщепнуть. Вот такие из глинной заготовки у нас получается. Сейчас покажу вам еще раз центр начинку. Sir При необходимости блинчики можно разогреть, сыр расплавиться будет очень-очень вкусно. Блюдо можно подавать на завтрак, взять с собой как перекус на работу или же деткам в школу. Такие блинчики можно заморозить и в любой подходящий момент достать их из морозилки, разморозить и подавать их на стол. Ну а если вам понравился рецепт, не забывайте подписываться на мой канал. Также нажимайте на колокольчик, вы узнаете первыми о выходе моего нового видео. Ну а я с вами не прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Всем пока!